Это лысый пришик Ютуба, и мы сразу залетаем на 711 баксов на хеллсторе. А, не залетаем мы. Дубль номер два. Во, залетели! Я уже думал, начало провалено, но... Нет, начало не провалено. Все хорошо, мы залетели в ставку... И, и, и еще и забрали, прекрасно Сейчас был, наверное, у вас жесткий бастбуст Я звук зафиксил, все гуд Для тех, кто не знает, это Hellstore На котором мы уже выиграли 700 баксов Итого она была на всего 7000 долларов 8700, если быть точнее Кстати говоря, у вас на этот сайт Есть очень крутая халява в виде 2 баксов Нужно всего лишь зарегистрироваться по моей Именно по моей реферальной ссылке Она будет находиться в прикрепленном комментарии Вы получаете 2 бакса и также халявный промик Тоже на какую-то сумму Ну неплохо, в принципе, даже 2,5 половиной бакса халявы, но это хорошо. А сегодня по стандарту человек хочет поиграть в рулетку, но я в этом ролике сомневаюсь, что у нас в принципе что-то получится выиграть, потому что сегодня я хочу позаниматься на самом деле полнейшей дичью. Я хочу ставить исключительно на x50 и посмотреть, что вообще из этого выйдет. А ставить мы будем по 800, я думаю, долларов. Ну вот, по 600. Кстати, ставка здесь не ограничена, но за одну ставку можно ставить не больше. 400 баксов кстати если мы выиграем то мы выиграем 30 плюс тысяч долларов и это будет шикарно не 30 а 28 у меня с таблицу умножения все очень очень плохо или подожди или я стою или лыжи не едут. да мы должны выиграть больше 30 тысяч баксов я не ошибаюсь то я уже почему-то подумал что все беды с башкой не знаю как быстро закончится этот ролик но я действительно обещал вам что мы сделаем ролик исключительно где я буду ставить на x50 и попробуем ловить но когда у тебя ставка 600 баксов, поймать X50 настолько сладко. Я не знаю, что может быть лучше. Но еще раз повторюсь, что вполне возможно ролик будет, ну вообще, без выигрышей. Но, тем не менее, можно очень неплохо занести. И чем мы сегодня будем пробовать заниматься. У нас 3 секунды, очередные 600 баксов залетают на X50. Но если я выиграю, я своим детям, наверное, буду рассказывать, что я выиграл X50 по такой ставке. Это очень много. Но Фортуна любит рисковых. а Меня она ненавидит. Не знаю, по какой причине еще одна ставочка в виде 600 долларов, и мне эта риторика уже начинает не нравиться, по той причине, что деньги все уходят в небытие. Три, два, один, полетело опять у нас. Это вся история и, блин, ну уже, честно говоря, мне не нравится. Вроде прикольно, вроде и нет. Было бы зеленое, было бы круто. Давай немного поменяем направление, вектор наш и будем ставить еще и на X5. Ну, потому что хоть как-то нужно стараться возвращать потраченные деньги. Если залетает X5, мы окупаемся. А окупаемся мы... Блин, мы окупаемся не ненамного, потому что по факту мы окупаем всего лишь 300 долларов. А нам нужно в разы больше. Но я думаю, что сейчас на красный мы будем ставить поболее, ибо красного давно не было, и оно не выпало. Хорошо. Сейчас будем делать следующим образом. На X50 мы по-прежнему заливаем 600, даже 700 получается долларов, а на X5 будем делать чуть побольше. Ставочку, ну, по той причине, что если залетит X5, это будет хороший винт. Кстати, Crimson Web очень крутой скин улетел. Ладно, будем надеяться и верить в то, что все-таки либо красное, либо зеленое. Я бы сейчас и красному был рад, потому что пока что, ну, выигрыш только на CoinFlip. Обычно все-таки рулеточка нам дает. Давай, зеленое, красное, что-нибудь Синяя Хорошо, отлично Это наверное первый ролик будет на канале Когда мы проиграли все на рулетке Не хотелось бы это видеть Но возможно это будет ролик Где мы слово баланса будем подниматься Потому что тем не менее 300 баксов На аккаунте у нас осталось Я в любом случае обещал вам что x50 вы увидите 300 долларов попробуем с этого что-то сделать В случае проигрыша Но нам же нужно хотя бы красное зеленая будет сок, красное еще лучше Ну давай, пожалуйста Ребят, всем привет, это рубрика с 300 долларов до Драгонлора. А что нужно делать с такими суммами? Нужно, я думаю, листать до хотя бы долларов 20. Во, вот это теперь наши скины. Закупаемся, чтобы хватило на очень много. Так, мы купили 17 скинов. Изначально у нас было их 18. Сейчас выпадает красный, я начну реветь. Либо зеленая, я вообще умру Не красная, не зеленая. Но, опять же, начинаем набирать обороты. Так, ну, сюда мы зальем чуть-чуть поболее, чем 3 скина. Ну, и, и, и как-то вот здесь сделаем. Я думаю, вот так, почему нет 100 баксов залили сюда, 78 сюда Красное хорошо, зеленое отлично Но зеленое это, к сожалению, будет всего лишь 5000 баксов Всего лишь 5000 баксов, как мы заговорили Давай, зелененькое Зелененькая пролетает, красненькая пролетает. А мне интересно, а красная сегодня вообще уехала отдыхать или что? Ну такой ролик на канале нужен, ибо все-таки в последнее время как-то очень много винов по начинает вылезать. И подобный видос, я думаю, нужен, чтобы все-таки тоже булки не расслаблять. 4 секунды остается, 15 долларов на балансе. Блин, действительно, будем пробовать подниматься с лоу-балика. А то я что-то совсем зажрался. Ну, тем не менее, попробовал сегодня. Бля, конечно, оно залетело. Почему? Бля, почему оно не залетало поставки ставке 1000 баксов? Почему оно залетело только, бля, сейчас? У меня ж рук все валится начало, бля. И сайт сломался. Ладно, продаем все это дело. Нужно как-то возвращать былую уверенность. Ну слушай, с 300 баксов-то мы реабилитировались. Все-таки X50 мы поймали. Я очень хотел. Ну, жалко, да очень обидно, что не по 1000 долларов. Да даже не по 700. Обидно, что это там буквально по 30 долларов. Но такой хороший вин. Слушай, а мы начинаем выигрывать, отыгрываться. Это шикарно. На балике уже 2500 баксов. А есть что-то еще интересное в коинфлипе. Ну да, пока что больше ничего. 260 для меня это неинтересно. Бля, красное так и не выпало. Мне кажется... А мне кажется, что мы сейчас сделаем денег. Так, ну подожди. 400 баксов, надо закупить скинов. Я не знаю, насколько у нас хватит денег. Денег не так много относительно того, опять же. Что было? Будем пытаться залетать на красное по одной ставке. И при выигрыше мы получаем 1500 баксов. В данной ситуации у нас нет денег. И 1500 баксов это вкусно. Даже давайте будем делать по-другому. Проигрыш плюс еще один скин. То есть вот, ну, таким образом. И сейчас мы можем вы почти 5000 долларов это было бы хорошо но красного реально давно не было или я дальтонник или это желтый Ну я надеюсь это не красный он все-таки выпадет выпадет зеленый будем горько плакать давай надеемся и верим в красный цвет пожалуйста давай красный свет э, денег нет но ну, где он бля и, и что это такое это два желтых пролетело. ладно бывает понял поехали три скина на красное у нас получилось реабилитироваться с 300 долларов по факту до двух с лишним тысяч долларов но ну, и дальше все пошло как обычно. Не, ну такие дни нужны, реально. А то я уже совсем булки начинаю расслаблять. Давай купим еще вот такой скин напоследок. Я думаю, почему-то что красного сегодня ожидать ну максимально глупо. Если залетит, пойдем в апгрейдер. Может в апгрейдере получится что сделать. Печально. Но у нас остается спасительный айтем. Ножик. М9 убийство, я очень сильно в него верю и надеюсь, что все-таки есть смысл. Вообще он был ставить на красный, но самое главное, мы сегодня поймали зеленое. Неважно по какой ставке, мы его поймали. Я очень хотел это сделать и мы, мы это сделали. Причем тогда, когда денег уже на аккаунте не оставалось. То есть фактически в самый нужный момент. Сейчас выпадает красное и это будет орна, потому что ну и красное не выпало. Ребят, вот такой получился ролик в любом случае. Мы выиграли несколько коинфлипов. Причем довольно-таки немаленьких. Ну и X50 поймали. Я надеюсь, что ролик вам понравится. Оцените его по достоинству. Конечно же, подпишитесь на канал, пишите комментарии. Пишите, что хотите видеть на моем канале. Я все читаю и обязательно буду к вам прислушиваться. А на этом все. С вами был Лысый Причь Ютуба. Всем спасибо. Всем пока.